я вот реально чувствовала присутствие помощников, присутствие такой силы мощной, которая вот, ну, я реально говорю вам, что выигрывали стендеры, поступали деньги, приходили новые люди. Вот, что произошло после тренинга, да? После тренинга у меня мозг перевернулся. Во-первых, у меня каждый день новые события, каждый день мне поступают деньги, каждый день у меня новые клиенты, каждый день я ничего не успеваю. Пишу цели, что я все успеваю, что у меня крутая команда, что вообще все у меня прекрасно. То есть я каждый день пишу цели на все мои чихи, на, на все мои желания, хотелки, на все, на все, на все про все. Вот. Появились инвесторы, которые готовы мне выделить огромные суммы денег, вот. И я прям думаю, чем бы мне еще заняться, кроме госзакупками, вот. Поэтому, если ты слушаешь и видишь это видео, я тебе сто процентов гарантирую на своем опыте, что стоит только тебе захотеть, стоит тебе только пожелать. Попасть на тренинг, на любой тренинг и говорю Игорь Иванович, у тебя это получится. Главное, пропиши правильную цель. Если ты думаешь, что это дорого, да черт побери, посмотри его бесплатные вебинары, посмотри в ютубе все, что он выкладывает. Ну блин, даже в бесплатном доступе ты получишь массу полезного. Начни с этого. Вот, еще благодарна, блин, большая моя благодарность супруге Игоре, Виктория, она, знаете, она как вот хранитель нашего такого очага семь дней помогала, поддерживала, поила нас чаем, и вот ну такая нежность, такая прям вот ну вот я это прочувствовала помощь, поддержку со стороны Виктории. Поэтому, дорогие семья Иваниловых, Игорь, и Виктория, я вам благодарна от всего сердца. В дальнейшем я планирую посещать все тренинги максимально по возможности. Ну, это супер. Так что, дорогие друзья, я вам советую...